Упражнение четыре двенадцать один. Лево. Он. Она. Оно. Они. левый левая левое левые право правый правая правое правые вперед передний передняя передние передние Зад! задний, задняя, задние, задние, верх, верхний, верхняя, верхние, верхние Вниз. Нижний. Нижнее. Нижнее. Нижнее. Бок. Боковой. Боковая, БОКОВОЕ, боковые, новая оф Ев Еф Йов. левая рука, правая рука. Левая нога, правая нога, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.